В чем тут Серегин дед? Ого, откуда ты узнаешь? нормально делаешь. Надо прижимать, а не так. Ой, не бывает. Уже крутил до этого, получилось уже почти Чай, кофе, Наливай, Андрей, ну и чем это лучше будет, чем трубка? Я не понял, а тебе кто это кофе? Ввешает? Андрей Борисович. А он здесь стоял. Андрей Борисович. Андрей Борисович, Что, чем Борис... лучше, чем трубка это Ой. будет? Ой! Кто это кофе вытащил? Я тебя беру. Он здесь У стоял. У кого он, хороший он нюх на кофе, тот и то вытащил. Охуеть, Андрей вспоминает молодость. Тут обычно не разрешают курить, он ещ самокрутку заебели. <смех> Одни опасного. Да, он Я его уже забабахал, блядь, пока мне ушки не ошиблю <смех> Андрей, ты туда карапалик закрашил, не? А, Андрей. Андрей. Чего, я... А, <с> Андрей, ты не Шерлок, ты тот, кого он поймал. Андрей, чем лучше она вот, чем трубка? Ну? Попробуй. Ни разу снимаю, не пробовал, но, ну, блядь, как-то страшно даже пробовать. О, ты, Давай, комментируй, Андрей. Ты чё, как? Ты чё, ни разу не курил, что ли? Нет. Что-то у тебя глаза заблестели. У где-то сама сад остался вообще? Крапива есть? Это было уже давно, давно Одето. А баки, так когда ты. не, А когда ты еще за паску Андрей улыбнись. Сейчас она долго играешь еще нихуя не то, что трубка. Ты Юрик будешь, самосад. Будет. Накрывай. Сейчас отход начнется, да, так не могу. А как Андрей табак называет? Андрей, американский табак или какой? Что души? Вы количество души? Андрей, но у тебя просто так горит, <свист> ее втягивает. Лысый без зуба, говорит, ты постоянно орет. <свист> Андрей, американский табак или немецкий? Че? Какой табак? Американский? Английский. Американский. Американский? Немецкий бы помягче подегурился. Ты все накурился? Свою <свист> и проебали. Все Ты уже выкинул? Раньше ее просто тушили и ложили куда-нибудь, а потом докуривали. Ну я положу там тебя Если надо будет. то тебя штормит Андрей. Язык заплетаете. Спокойно. Я не только твою с обычного БА-4 заебенил. Дык -дык -дык. Андрей, у тебя больше краски, это въебало, чем хабака. Далее. А у тебя нахуй зал, ты тут, ты тут, ты тут, откуда же пришел. А-а-а, здрасте, я же это, заворачивал, donc, чтобы Почему? Как это, чтобы козы меня не порвали Тер термосумку, вот эти, кости. Но ну, а я думал здесь выдают... А да, говорю а себе. Вот, нет, нет, я хуё, она, конечно, она предвидела, что ты табака купишь. Заворачивать потом надо же. А в каком году потонула? Ну потонуло, спнуло уже. За Питера. Хотели китайцам продать его. Это же крейсер. А китайцам зачем? Да, для да, вот. <соркот> <соркот> Они с никакой не делают. <соркот> и кому продадут? Кому ну, нам продают потом. Я думал, ты намекаешь, что я и купил сам Samsung. Индуса показывали, не у кого-то американцев купили Явиносец. Не пью, не это крейсер. Старолина, ну купили за 3 миллиона долларов на металлолом. Насколько могли его затащили ближе к берегу. Отлив идет. Ну и снимает. Индусы работают. Приезжать деревни совсем короче. Вот они как мураши, блядь. Пропугу вот так вот. Потаптываю, по не хочу, блядь. По песку? И туда, и ну, по песку. Вода ушла так, Добрались, да, потом пришел, а они там все разбирают. Че, бар, там, пизда тебе? Экзамен. Что, не будет экзамен? Не даст старшему мастеру похватить. А хули он не докладывает, что он на работу не идет? Хуя себе, блядь, я пошел на работу, он, блядь, лежит. Должен... Он должен быть